Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Вчера я поднял вопрос о деньгах и сказал, что это далеко не есть точка опоры, а это точка проблем. И это вызвало неоднозначную реакцию, потому что для большинства людей большая часть точек опоры хранится именно в деньгах. Друзья мои, не надо заблуждаться. Деньги что для личности? Что для семьи, что для общества, это большая зона проблем. Именно зона, даже не точка, а зона проблем. И многие события, негативные события в мире, там, кризисы и прочее, прочее, вплоть до военных, это все связано с деньгами. Это все связано с желанием иметь деньги, соответственно, власть там и все остальное. Поэтому, друзья мои, деньги – это зона проблем. Конечно, Нужно к ним относиться без страха, без негатива, нужно уважать, ценить, особенно свои национальные валюты, это вас соединяет с родиной, с корнями, это подпитывает вас, это важно, но нельзя им, деньгам позволять владеть вами, позволять становиться точкой опоры. Как только они стали точкой опоры, эта точка сразу опора начинает шататься, сразу возникают проблемы. И многие даже не представляют, что большие деньги создают огромные проблемы не только самому человеку, который имеет эти деньги, но и его потомкам, причем не в одном колене, а детям, внукам и даже правнукам. И это закладывается на века вот эти проблемы больших денег. Поэтому это серьезная проблема, она всемирная, и нужно это понимать. Но с другой стороны, к деньгам нужно относиться уважительно, не бояться их не, как говорится, не считать их плохим продуктом, это, это инструмент, не может быть плохой инструмент, плохим инструментом, не, дело не в самом инструменте, а дело в том, кто и как им пользуется, так вот, уметь Пользоваться деньгами, уметь их использовать грамотно, мудро, уважительно относиться даже с любовью к ним. Но еще раз говорю, не превышая эту любовь ни над чем другим, как ко всему миру. Вы любить должны весь мир. Это заложено нашей сути. Бог сказал, притча даже такая. Странные вы люди. Я люблю все и люблю всех. А вы стараетесь любить что-то одно или кого-то одного, и тем и желаете жить счастливо. Как так можно? Можно жить счастливо на этой планете, только любя все. Тогда тебе ничто не создает проблемы. Так вот, любить, уважать, ценить деньги, но именно как инструмент, как то, что тебе позволяет решать какие-то жизненные вопросы. Но ни в коем случае, ни в коем случае не ставьте это Точкой опоры. Еще раз говорю, те люди, которые поставили точкой опоры деньги, они имеют проблемы и часто эту проблему передают дальше по наследству.